Всем привет! Меня зовут Калашников Андрей, мне 20 лет, и каждый день я делаю людям больно. Я занимаюсь татуировкой, но тем не менее я очень много времени провожу онлайн. Все мои клиенты находятся именно в интернете. Нахожу я их тоже там. Живу я интернетом еще с детства. Если бы не было интернета, возможно, не было бы меня. Я всегда развивался именно там. С утра я не могу не проверить свои сообщения, не могу прочитать Твиттер не могу не зайти в инстаграм почему должен участвовать именно я? потому что я могу быть очень разным я не заставлю скучать зрителей а что у меня сидячая работа значит я могу просидеть на стуле очень долго а так как в номер нельзя будет зайти это будет закрытое пространство это идеальное место для творчества кроме того я очень люблю видео я его снимаю это мое хобби так что именно я должен быть там Смотреть в камеру, в этот глазок, который может светить, сабликовать. Именно я должен быть там. Да.